Как ты думаешь, есть ли срок годности у твоего iPhone? Изначально я думал, что нет, пока на коробке от iPhone 8 Plus я не увидел. Следующее. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и сразу к делу. Забыл пароль от своего iPhone или от найденного на улице iPhone XS? Не беда. 4UK разблокирует твой iPhone от пароля, если ты и только ты вдруг забыл его. Подробности по ссылке в описании под этим видео. При покупке iPhone через официальный сайт Apple или в любой нормальной сетке магазинов на устройство действует гарантия в течение одного года. Моя девушка 4 месяца назад купила себе iPhone 8 Plus в розовый цвете на 64 гигабайта Рост тест то есть все как положено. На деловой стороне коробки все хорошо и ясно написано, что входит в комплект, что распространяется гарантия и тут мы встречаем надпись, которую разве что под увеличительным стеклом заметить можно. Срок службы составляет 3 года. Я, конечно, все понимаю, но как-то этого маловато. Давайте сделаем с вами так. Если ты считаешь, что айфоном можно спокойно пользоваться более трех лет, то ставь лайк этому видео. Если же нет, то пиши в комментариях свою точку зрения, почему ты с этим мнением не согласен. Вот нам яркий пример. iPhone 4. Да, телефончику уже 100 лет в обед, а он до сих пор работает, принимает звонки и выглядит вполне себе. Разве что не поддерживает самые актуальные версии ПО и приложений. iPhone 5s. Самый любимый и самый золотой. Только вдумайтесь, устройство пошел уже шестой год, а оно все равно стабильно поддерживается компанией Apple и iOS 12. Да, это не такой уж прям торт в сравнении с iPhone X или iPhone 8, но но только вдумайтесь: мой экземпляр ни разу не был в ремонте. Ввиду длительного использования на экране появились засветы и черное пятно на основной камере. Но даже со всеми этими нюансами у телефона ничего ни разу не вышло из строя, и он до сих пор функционирует. До да чего уж там, самый первый iPhone и то до сих пор работает и. Даже включается. Да, им тяжело пользоваться, практически нереально. Да, на него ничего нельзя установить ни из приложений, ни из программного обеспечения, но работает уже лет 10-11, и что-то срок годности пока не истек. Хотя, знаете, Apple, как я считаю, специально предупреждает своих пользователей о необходимости смены устройства хотя бы один раз в три года. И речь здесь идет даже не столько о внешнем виде или железной начинке, сколько о софтверной поддержке системы и приложениями. Ежегодных крупных обновлений iOS, так или иначе Apple и другие разработчики например, приложения из App Store, все равно делают упор на функции и плавность работы для новых iPhone в нашем случае. Именно из-за этого не самое актуальное поколение смартфонов остаются без крутого функционала и должной производительности. Менять телефоны можно и раз в 4 года, или раз в 5 лет, все напрямую зависит от ваших потребностей и бюджета. Вот такой интересный факт вам в копилку. Подписывайся на наш канал и оставайся с лучшим об iPhone, фишках iOS и Apple в целом. До скорого, пока!